Приветствую вас, мои родненькие скорпиончики! Давайте посмотрим, каким у нас с вами будет месяц май. Итак, начнется этот месяц с коридора затмений, который начался 30 апреля и закончится 16 мая. Он в Аккурат пройдет по нашему знаку и затронет также нашу противоположную сферу партнерства. Ну что, что тут нас может ожидать? Ну, 100% в жизни, нашей жизни произойдут какие-то очень важные, глубокие, трансформационные изменения. Скорее всего, они будут связаны с тем, что что-то уберется, ну или кто-то ненужный из нашей жизни. Ну и есть шанс, что появится кто-то, кто нам будет... Не только для опыта, но для радости и счастья в этой жизни. Само по себе начало месяца достаточно будет приятным. Я думаю, что и конец апреля был для вас достаточно приятным. Здесь у вас включена любовная сфера. Здесь идет соединение трех чудесных планет. Венеры, Юпитера и Нептуна в рыбах. И это, возможно, какие-то подарки, приятные знакомства. Это сюрпризы от тех людей которых вы любите вообще вы настроены на гармонию со своим окружением со своими детьми вы творчески активны вы наполнены в общем-то что-то приятное по этой сфере вы можете ожидать вот до 1 2 мая включительно ну вернее 2 мая у нас уже Венера перейдет в соседний знак, в Овен. Он для вас связан с родственной стихией, с родственной планетой, поэтому для вас энергия Венеры в Овне достаточно близка. Она приобретает в этом знаке окраску, знаете, страсти. Знаете, такая амазонка, желание добиться своего любой ценой напористая, чувственная, захватывающая, темпераментная очень доминирующая, сексуальная вот такая вот энергия может переполнять вас в мае месяце она перейдет из пятого дома в шестой, шестой связан с сезонной работой и здоровья ну кстати, еще и это дом домашних любимцев поэтому, может быть, кто-то захочет именно в этом месяце приобрести домашнего любимца но, также Будут какие-то интересные изменения в вашей работе. Ну и может быть что-то захотите ну, сделать по поводу своего здоровья. То есть пройти какие-то обследования, может быть даже пойдете на какую-то операцию. То есть что-то будете делать. Эта сфера для вас будет очень активна. Ну и по Венере она будет в принципе достаточно благоприятной. Еще, знаете, Венера, она может немножечко давать лень. Ну, и, именно когда проходит по, по определенному дому. Поскольку чело, Знаете почему? Потому что человеку, ну, как-то все может удаваться именно с легкостью. Как-то люди, люди, окружение, сама судьба будет настроена в благоприятных аспектах. Так, дальше. Что мы еще наблюдаем? Ну, вот в первых числах, видите, тут в вашем доме партнерство соединения Солнца с Ураном. Ну Я могу сказать так, что те люди, которые в вашем окружении относятся к знаку Зодиака Телец, или у которых в этом знаке находятся личные планеты, особенно, ну, видите, тут в данном случае 13 где-то 15 градус будет активен, то может быть, с ними у вас произойдут какие-то неожиданные трения, какие-то неожиданные перемены. Но вот я так вот по своим ощущениям я анализирую, анализирую свое окружение, и вот у меня как-то больше похоже на то, что вот идут какие-то определенные. Ну, разрывы. То есть, те, если, если раньше меня вот в чем-то не устраивали взаимоотношения с людьми, которые, в которых максимально проявлен телец, то, вот, скорее всего, уже вот в этом периоде коридора, о затмение могут произойти уже окончательные разрывы с ними. Ну, возможно, какие-то трансформации, будет наоборот, что-то обновлено, посмотрим. Но вот именно с этими людьми вы обязательно столкнетесь. То есть те, кто родился под знаком Тельца, те, у кого Венера или Луна в Тельце. Ну и также еще Венера, либо Луна в Скорпионе. С 3 по 9 очень легкий период, когда вам вы легко договоритесь с кем-либо. То есть что-то будет легко сделать, порешать, ну, используйте для этого. Тем более, что с 10 числа Меркурий становится ретроградным в Близнецах. Близнецы для вас восьмой дом. Восьмой дом это трансформации, это опасные ситуации, это также дом секса. Ну, в общем-то, малоприятный, я бы сказала, дом. И, возможно, именно по этим темам многим из вас придется вернуться. Вернуться в том плане, чтобы что-то закончить, чтобы что-то доделать, чтобы что-то дорешать. Ну, так же это дом еще и чужих ресурсов ресурсов, чужих денег, наследства. Вступать в интимные отношения в течение данного периода, в новые интимные отношения, ну, крайне не рекомендуется, поскольку вы в них будете потом очень горько разочарованы. Ретроградный Меркурий продлится до 3 июня, ну, вот так вот рассчитывайте на это время. Ну, и тем более брать кредиты, какие-то банковские документы подписывать, ни в коем случае. Также с 10 числа учитывайте, что Юпитер тоже перейдет в Овен. Значит, что он может дать? Может дать вам больше работы благодаря вашей личной инициативе и напористости. Но с другой стороны могут обостриться какие-то хронические заболевания. И появится острая необходимость очень все быстро решать, локализировать, убирать. 16 числа, слава Богу, у нас уже коридор затмений закроется, произойдет полное лунное затмение в знаке Зодиака Скорпион, и, и, и что нам это принесет? Ну, будет конец чего-то, конец освобождения от чего-то или от кого-то. Крайне будет энергетических пару дней, насыщенных до и после, постарайтесь в это время ну, ничего кардинального не предпринимать. Может быть поставлена какая-то точка с людьми, у которых есть личные планеты в знаках Скорпиона, либо Телеца, 25-26 градус. Так, поехали дальше. С 12 по 17 будет наблюдаться еще такой интересненький аспект. Честно говоря, он малоприятный, как по мне. Это соединение Марса с Нептуном в рыбах. Ну, В чем его негатив? Во-первых, могут обостриться какие-то конфликты, какие-то действия из-под тяжка. Может, могут проснуться мошенники в это время. В принципе, мошеннические действия, хитрые действия, изощренные. Какие-то обманы, желание добиться от вас чего-то обманным путем какие-то мелкие подлости и пакости мягким уступчивым методом не ведитесь, чтобы потом не сожалеть об этом. То есть, грубо говоря, на вас может быть произведена атака, такая эмоциональная, эмоциональная атака. благоприятен период для тех, кто занят в сфере психологии, в тво любая творческая деятельность. Также это сфера, касающаяся тех, кто занят в медицине, благотворительности и в религии, духовной деятельности. Так, с 21 по 24. Ну, я думаю, что здесь будет какая-то у вас очень интересная, интересных несколько дней, когда вы можете, благодаря своей личной инициативе или же... Про, ну, проявить как-то свои лучшие качества или, наоборот, благодаря этой инициативе что-то потерять. Ну, это касается, опять же, сферы здоровья и работы. Ну, постарайтесь, если вы говорите о здоровье, то не надрываться в эти дни. Также с 25 числа Марс перейдет в Овен. Будет идти на соединение до 29 числа с Юпитером. Обе эти две планеты в своем сочетании выглядят как воинское, очень сильное такое воинственное напряжение. Фанатичная вера в свой успех, в свои силы. Связана, знаете, с боевыми действиями, которые будут обязательно успешными. Для вас эта сфера связана со здоровьем и с работой. Можете приобрести какое-то боевое животное. Так, также у нас 28-го Венера поменяла знак, то есть она из вашего 6 перешла в 7 -й. Ну, 7 в телец. Телец у нас это какие энергии? Это гармония, это комфорт, это, ну, может быть, в некоторой степени еще и полениться, это желание удовольствия, чувственных удовольствий, это надежность, это, знаете, такая очень мягкая, нежная, такая гармоничная энергия, чувственная, связанная с наслаждением. Ну, я думаю, что для вас могут появиться какие-то новые возможности, связанные с партнерством. Но, учитывая, что пока у нас еще двигается ретроградный Меркурий до 3 июня, то, наверное, все-таки сферу партнерства лучше всего уже начать раскрывать после 3 числа. Ну, как минимум, с уже имеющимися партнерами вам уже станет легче договориться и настроить отношения. Ну, также это показание к примирению, к пониманию друг друга. Ну и месяц у нас заканчивает Новолуние в Близнецах, это ваш восьмой дом. Ну, время строить планы, я не думаю, что оно как-то особенным образом на вас э, отыграется. Ну, возможно, будут какие-то при, приятные, приятные события по этому дому что-то легкое, необременительное, связанное с новыми приятными впечатлениями. Ну что ж друзья, напоминаю, не забываем подписываться на мой канал, также желаю вам приятного месяца и до следующего периода.